Всем здорова, дорогие друзья, с вами Татья Скелетон, и как видите, я поменял свой скин. теперь он будет у меня официальным, да. Вот, Скелетон. Вот мой бит сзади. Ну. Итак, это карта Подземные секреты номер два. И что ж, видишь зомби, если да, то нажми начать игру, если нет, то переустанови карту. Окей. Играть на легко или нормально? начать игру ну что ж отправляемся в путешествие итак это прошлое место где мы были точнее где закончили интересно там еще та штучка есть не, нет пшеничка ладно мне пшеница не нужна итак по правилам и помощь правила и помощь Одну и только надо это теперь смотрим. Нам нужна твоя помощь. Кужа с Фрэнком, чтоб случилось. И правил карты «Подземные секреты 2». Автор карты от «Скидок». Правил играть легко или нормально. Не ломать и не ставить блоки. Возможно, как Не использовать модель. Собирать алмазы. Всего 10 штук. Найди их все. Выполнять задания. Разрешено. Телепортироваться, если ты с другом играешь. Или поменять Время. Чтобы включить команды, нужно нажать «Открыть для сети». Удачная игра. Ну, открыть для сети. Вот она. Итак, нам эти книжечки не нужны. Магонетка. Жалко у нас. Ну, спать нельзя. Так, открыть. О, здорово. Так, садимся. Поехали. Поехали. Поехали. Жаль. Итак, нужно найти дом Фрэнка. Ладно, сейчас подожди, я майку и Джошу зайду. Яблочко из стрелы. Зашибельно. Дом Макоша. Какой жадный, всего одну яблочко дал. Закроем дверь. Мало ли, вдруг здесь домик заспалится, как в прошлой серии. Дом майку тоже закроем. Точно только скелет исполнится, но. Так, стоп, програмная сложность. А, ну да, я уже видела зомби. Так, печка, печка ничего. Так, ух ты, надо сначала зомби прочитать. Здравствуй, друг, нам нужна твоя помощь. Чем я могу помочь? Мы узнали, что еще на, что еще на одну деревню напали зомби. Хм, зомби, ну как? Майкл Джош отправились туда. Неудивительно, что их дома не было. Чтобы остановить нашествие зомби. Но уже несколько дней от них нет вестей. Ты должен отправиться сюда и выяснить, в чем дело. Возьми в сундуки вещи, пройсе. Выйди на поверхность и дойди до большого дерева. О, окей! Да, мне эта больше не нужна. Надальную книжку Вон. Так, вот что он нам дает. Украшенную одежду. И два паршивых мяча. Два деревянных. Ага. Попробуй, зомби, заколоть деревянным мячом. А, стоп. У него что-то еще лесенка. Может, будет, как в прошлой части, здесь что-нибудь есть? О, алмазик. Второй. Всего десять. Так, пролезай. Так, чтобы он чуточку подлагивает. <coughs> Может, ему чуточку. Значит, отправляемся Пролез. Вот лезем, лезем, лезем, лезем, лезем, лезем, лезем. Лезем. Свинка. Прости, свинка. Все на мясо зарублю. Потому что ты вкусный И ты вкусная. Ой, не хватит шести. Смотрите, какие у меня няшные глазки. Не стесняйся, повернись. Ну не стесняйся. Господи. Какие нынешние свинки, такие, такие глазки. А может на дерево залезем. Вдруг что есть? Так, здесь ничего. Да. Больно. Больно. Ладно, там ничего. Итак. Мясо. Меня прислал Фрэнк. Иди из подземной деревни. Ты должен меня пропустить. Ключер. Я, конечно, могу дать тебе ключ, но у меня закончились запасы мяса. Окей. Принеси мне жарную свинину и тогда получишь свой ключ. Торговля. Пять кустов я думаю хватит. Окей. Не зря я начал рубить свининку. Я не знаю, кто начал ее рубить. Ничего, ну, так скромненько, скромненько. Знаете, пока побегаю, побегаю, побегаю. так, пока с свиньи, дорогие друзья, я вам, как вам сказать, сообщу объявление. Я собираюсь проходить вот карты, делать лицбои, вот, обзоры механизмов, еще с кем-нибудь. Но для этого мне нужны люди. То, кто не против, пишите мне в ВК, ссылка будет на моем канале, там это на обоих. вот, да, так-то так, ну, все, так, так. No, так свинька пожарилась, пожарилась. Ладно, сейчас это подождем, потому что это нам придется отдать, а это мы хотим скушать, Вс. уголек, ладно, уголек нам не нужен, семена тоже мне нужны. Ладно, что быть. На. А, это моё. Так, так. Ножку я себе оставлю. Ой, это у рычаг. Да, будет все открыто. Сейчас доскоя. Вот сюда вот положить. Идем, идем, идем, идем, идем. Идем. Кнопочка. ну Не, мне сколько угонят, не надо. Итак, прошли звуки. Это и его. Так, мы сели? Погнали. А, Московское метро. Метрополитен, точнее. Так, вот так вот. Не, ну точняк, как вагон Э-э-э! Я не понял. Что? Что это такое? Почему я упал? Блин, зарова кончилось, Паршива. Так. Я вещи. к деревне. Ладно, посмотрим. Так. О, я рок. Я люблю пироги. Пакел. О, нам вправил что-то говорили, Я в Может пригодится. Я думаю, тут ничто освещать не надо. Скорее всего, если тема про зомби, то скорее всего будет где-то спаунираться в зомби. Ого! О, господи, как же мне повезло-то! Теперь у меня осталось найти штаны. Я в ботинках весь разодетый обе штанов. Так. Где-то. Где-то на сюда. Итак темно С -с -с Ух ты. давайте поспим за спауним так сказать чтобы здесь так так куда мы еще не ходили В этот дом мы ходили? если дверь открыта значит ходили куда мы еще не ходили вот сюда не ходили да не ходили посланник. Но, если вы читаете это письмо, значит мы покинули эту деревню. Мы, мы отправляемся на юг. Вы произошло так быстро, и нам пришлось бежать. Нас осталось немного. Окей. Ой, это не пригодится. Маркорка. Маркорка лучше всяких следов. Так. А зачем? А зачем мне то его пить? Мне оно не нужно. Так мы положим, положим, положим. Вот здесь, вот так. Вот так, да. да, да, да, Так, я думаю, мы не все дома еще прошли. Надо посмотреть, мало ли, где... О, этот, в этот еще не язык. Ух ты! Ух ты, сколько сундучков! Меч. не то что хрень господи, господи, господи мне повезло, повезло, повезло. И, и так ищем дверь ой, дом, который еще без двери ой, не без двери, а это где мы еще не открывали дверку о, думаю, этот о, пабличка похоже, дом, в этом доме кто-то есть Смотрите. Ладно, кто... так. Что... Так. Дайте я пока все тут ненужный хлам беру. Черный картофель, картофель не нужен. Итак. Эй, парень, помоги мне. Что ты хочешь? Что случилось с этой деревней? Проклятые зомби. Они напали на деревню. Зомби убили их. Но многим удалось сбежать. Я думаю, это все из-за меня. С чего ты взял? 1246. Это время... «Когда напали зомби, за день до этого в лесу я услышал, как кто-то прошептал 1246, ну, 1246, это был знак, но я не предупреждал, ой, не предупредил их, если бы я знал, я не могу уйти без своих вещей, зомби утащили их в пещеру, восточную пещеру, это золотой самородок и и звезда, наверное, край. Ой, не края, ага, если можешь их принести мне, то...» Аня, за каждую вещь я вознагражу тебя. Торговля. Эти вещи обладают магической. силой. осторожнее. Так, какую? Восточную? Так, книжку я сохраню, мало ли восточная? Восточная. Так, хотя бы факел. Символ. Тут запрешен очень странный лицо. Что он может означать? кажется, знаю, что он может означать. А мы старым дедовским способом. Да. Ай, надо покушать. Так, послушаю Зомбей. А, да, зомби, зомби, зомби! Ничего, у нас это мяч. Подохните. В прошлый раз, когда я пытался снять эту серию, у меня не получилось. Я их бил рукой, очень долго бил рукой. Ладно, отнял я поднял. Не слышал. Это вот слышу. Вон. Так, камень меч. Угу. Ну, мне не больше. Наверное. Спускаемся. Так, что-то здесь темновато. Не спрашивай, вот пока что потом будет сюда вот. Боюсь. И О! Умирает! Так, стоп, поэтому сюда, мы сюда, теперь Уголь, сразу минка, каменная мотыга. Скорее всего, можно. Печи земля Как они связаны? Возможно, они помогут как-то открыть дверь. Но как? Как? Так. Насколько я знаю, если вспахать землю и поставить под дне Редстоун, то она вспахает. Mm. Так. Ой, я что-то слышал. Так, а если это, то активирует тоже Редстоун. Или динамик. Я угадал. Так, все. Это убираем. Сколько мне нужно хрящей? Так взрывно за дверью мне понадобится. Так, ну что ж, идем. Там-тара-там-там! Там-та-дам! Там-тара-там-там! Там-та-дам! я факела забыла, факела, факела! И здесь тоже порублю немного факелов. Факела, факела, факела, факела, факела, факела, Тебя? и тебя потому что ой, тебя но все равно не нужно. здесь страшно, что побегу Бегу. побегу так шифр о, золотая звезда да коды коды в замок возможно веришь, что но... говорил про код так ну, кто-то прошептал. А, точно, 12.46. Так, а, вот она, 1. Так, так, так. 2. 4, 4. Шесть. 6. открылось. Сезам, откройся. О, мы выбрались. Мы выбрались, мы выбрались. О, боже ж ты мой, мы выбрались. Ой, у вас в камень тут чуть-чуть заглух. Почти надо Да. На. О, это <свят> О, альманик. И звезда. О, загрогняю. Вау, как то тупо. значит, это мне вообще не нужно. Да, вот так вот. Что мне дальше делать? Побегать друг вдоль стены, что есть, не знаю, потому что... Это слишком... О, лесенка! Лесенка, лесенка, лесенка, лесенка. Нашел лесенку. Клич, так. О, слушаемые грибы. Еще. Ты кто? Я заключенный в этой камере, жаду не видно. Ну, а вот кто ты? Хотя неважно, вытащи меня отсюда. Постой, что это вообще за деревня? Объясни. Это заброшенная деревня. Ты слепой или любишь задавать глупые вопросы? Ну, ладно, на эту деревню напали зомби, и все жители ушли убежали. Их лидер запер меня тут, и это пошло мне жизнь. За что тебя заключили сюда? За то, что собирал цветочки. <свык _> как он мог? Неважно. Мне нужно выбраться из этой деревни, но дверь заперта. У меня есть ключ. Так что освободи... У меня есть ключ, да, так что освободи меня. Как? Я видел, как монстры утащили ключ в западную пещеру. Принеси мне ключ и открой камеру. Поищи, как у вас в руках. Возможно, ты сможешь осветить логово монстров. Я угадал спаумеры. Господи, покушать хотя бы. Так. Ну, зато я его пока. Хавить не буду, Оно мне не пригодится. И так. Западная. Западная. Так это нужно поближе, это нечего. О. -о, -о. Тут страшно. А, лесенка это хорошо. А, Они что с текстурками скелетона. Спаунер, спаунер. теперь. Ничего себе, они быстроходики. А, а, я боюсь, я боюсь. Не убивай, не убивай, не убивай. Ничего себе, ты богатый. Золотым ничем на меня. Так. Слишком плохо светил. Надо, надо вот так. что вот, я заберу. Опять вот, тоже вот так. Фух. Господи, какие же вы страшненькие. Ладно, Костя мне не нужно. Или нужно мне оставить рушу. Так. А, вон еще. Я не заметила. Сим-сим, откройся. А. А, загора за огня. Ты что, борзи, борзый? Дохнет, дохнет. А, я горю, горю. Вода, вода. А? О, крючка. Слева. Господи, надо покушать. Покушать. Нет, не хочет кушать. Я вообще ничего не вижу. Такая-то километра тетя. А, не точно. Не забыл. Не забыл я. Так, ладно, идем. Освобождать, давайте ну, улыбаться басса зека. Прыгни, Свежий воздух, бисан, бей. Так, я тебе Ты не стал мою но ну, ладно, я себе не забыл. Спасибо за помощь. Иди по реке на восток. А ты куда провалился от тебя поискать? Э. так так, ненужные вещи убираем. Так, так, так, так, так, так, так, так. О, сундучок. Алмазик, пять алмазиков. Я чувствовал мы не все соберем. А хотя это было очевидно. И так, идем, идем, идем, идем, идем. Большая карта, в отличие от первой. Вот хорошо. Господи, сколько же денег, Кстати. А? Садимся. Ой, сейчас. И опять путешествуем в московском метро. Надеюсь, сейчас никуда не упадем еще одна подземная деревня. Так. Вау! Вау! Вау! Вау, вау, вау, вау, Так. Все ненужные. Зомбарины этого? есть. Так, все ненужные вещи. А это кости, на кости. Это, это, это, это. Это, что, это вещи так. Так. Так. ну наконец-то ты пришел. Нам нужна твоя помощь. Жители очень напуганы. Сколько на тебя, э, только на тебя надежда. Спаси нашу деревню. Это уже пытались сделать два человека. От Франка, но их а, два человека от Фрэнка. Но их изогнали. Так большой дом. Надеюсь, я не живу. Бери в сундуке все необходимое. Возьми токела, осветил логово монстров. Ну, зомби, вполне Ты должен убить всех зомби и проникнуть на другой сторону деревни. Там, говорит, поговорю с Геннами. Окей. Так, ну что, здесь было. Ну, как, Так, поспать. Ну надо же где-то заспауниться, правильно? И так мы вот здесь заспаунились. на ночь. Так, амазик. и даже регенерации. Прямо пчела. Нет, ну, не хочу. Делаем вот так вот так. Как на уже вот так ребят. Вот, ну подай. еще спаумерам. А, туртик! Все, мы наелись. есть. Ой, он мне так жутко лагает из-за этих спаумеров. Надо убить этих зомбарей. Так. Судя по оставшемуся количеству фактировка, надо еще найти в Москву нормально. Да. меня налагает из этих спаунеров. Я вообще ничего сделать не могу. Так, мы пошли. Так, надо паспорт не отнестит. Ну ладно. Да, окей. Сундук. Алмаз. Шесть алмазиков. Ой. И членники. Не так, так... Что случилось с майком? Его заразил зомби, но его можно найти. Что для этого нужно? Найти зелье слабости и золотой яблоко. Синь. в майку зелье, а потом дай яблоко. И... Стоп, мы уже... А нет майку. Нет, это же майку. Итак... Все равно зелье слабости у нас есть. Золотой яблочка. Слава Богу, тоже не съели. Итак... Ждем идут прям. Мне тоже слабка кажется. Так. Конфекция нам не нужна. Нам нужно восстановление. Ух ты. Скорость, дорогие друзья. Очень лагает. Надо, надо. Все. Пойдем. Так, мы оттуда пришли. А -а -а! Как ты? Угонил за чарный меч. Тоже. Сдохни. Ну, ничего. Все, блин. О, мне лагает, я сразу два фракета устанавливаю. Так, нету? Ничего нету. Ох, господи. Так же все запущено. Отдачи, двор, Очень хорошо, спасибо за помощь, но это еще не все. Зомби пришел из твоей. той пещер. Тебе нужно все же того голов. Господи, сколько ж можно-то, а? Просто задрали. Освяти, освяти. Ты стволы мозги освяти. Ой, господи. Ой, господи, господи, не подходи. Я должен осветить ваши около чтобы больше не чтобы вы сдохли нафиг. Что мне стоится? Да, да, зомби, зомби. Ой. А, иди. Час, пойму, и нечего. А, я сейчас захлебнусь. Так. Надо, надо покушать. Печеньки в бой. О. А? Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу нашей серии. Ну что ж, зовите друзей. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Возможно, я создаду группу, вот, мою. Ну, это надо. И, кстати, вот уговор еще в силе. Кто хочет со мной сниматься, ну, или что-нибудь вроде этого, то пишите мне в личку. В ВК. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Всем пока. Ангард!